И, друзья, сегодня разберем с вами песню "Радуга снов" Метелкин Все, начнем. Пока спою первый куплет и покажу потом, как он поигрывается. Давайте не будем молчать. Может услышат и станут другими Корабль на белой стене Скрылся в тумане твой розовый парус Мы опоздали, она умерла Тихо скользила сиреневой тенью Стали слепыми друг все зеркала Но в небе осталось ее отражение Радуга снув I'm okay. Так вот такая песня. Разбор легкий покажу быстро, потому что первое видео записываю. Тут ставим баре, нижний аккорд на четвертом ладу зажимаем. Нижний аккорд, вторая струна. Так, шестой лад, четвертая и третья. Первый аккорд. Потом второй аккорд переходим выше, на пятый лад зажимаем. Так, шестой лад, третья струна, седьмой лад, пятая, четвертая струна. Потом переходим на аккорд. Так, первый лад, первая струна, второй лад, пятая и четвертая струна. И переходим в самый последний аккорд. Это четвертый лад. Зажимаем бары. Третья струна, пятый лад, шестой лад. Пятая, четвертая. Ну, кому как интересно играть, можно, надо. Так, можно. Все, спасибо. Записывайтесь.